Я долгое время ломал голову над тем, баг это или фича, но теперь с полной уверенностью готов сказать, что это точно скрытая фишка iOS 12. Если покопаться, то в iOS в принципе можно найти множество пасхалок, спрятанных от глаз рядовых пользователей. Благо существуют рыцари в белых доспехах на Apple карах вроде меня, которые все эти фишки, фишечки, фичи, плюшки и скрытые функции освещают. Этот баг работал еще во времена iOS 11, но чтобы он работал и в iOS 12, даже на самых актуальных версиях это было потрясением лично для меня. Друзья, вы же любите получать подарки на Новый год, верно? Вот. Поэтому разработчики действительно нужны утилиты MediaTrends дарят свою программу абсолютно бесплатно подписчикам канала Apple Finder. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Получить в качестве подарка реально классное приложение, которое в рядовые дни стоит 4000 рублей, ну согласитесь, это ничего так себе сделочка. Помимо этого бонуса у вас, друзья, есть шанс выиграть iPhone 10R, Apple Watch Series 4 и множество других классных призов до 10 января 2019 года Все подробности уже ждут вас По ссылкам в описании к этому видео Желаю всем участия в новогоднем розыгрыше Удачи! Анимации Да, в iOS они классные и быстрые Но спустя некоторое время Вот всегда хочется чего-то новенького Всем нам иногда хочется чего-то новенького Да-да, не удивляйтесь Эта фишка позволит не только освежить анимацию открытия и закрытия приложений на вашем устройстве Но и ускорить все это дело в несколько раз Звучит неплохо Давай так, если у тебя получается выполнить тот трюк, который я покажу прямо сейчас, ты ставишь лайк этому видео и подписываешься на канал. Все проще некуда, согласись. Нам нужно разблокировать устройство и сделать свайп по экрану слева направо. Мы оказываемся в шторке с виджетами. Далее нужно быть максимально внимательным и предельно осторожным. Вам необходимо одним пальцем коснуться поиска, и в момент, когда поиск будет как бы открываться, тут же сделать свайп по экрану справа налево и не отпускать палец. В итоге, у вас должна Всплыть клавиатуры на рабочем столе с иконками. Предупреждаю сразу, получиться может не с первого раза, поэтому запаситесь терпением, оно того стоит. Спустя какое-то время вы приноровитесь, и сделать такой трюк уже в будущем для вас не составит труда. Самое крутое, что новая анимация не перестает работать даже тогда, когда вы блокируете ваше устройство. Однако стоит перейти в поиск Spotlight, как все наломалось. Но, не беда, благо, инструкция с тем, как активировать новую анимацию, у вас всегда под рукой. Если тебе понравилась новая анимация, на твоем айфоне и у тебя все получилось не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал до скорого друзья пока пока